Как часто вы следите за своим физическим здоровьем по сравнению с психическим? Что касается физического здоровья, вы знаете, какие продукты лучше есть и что физические упражнения очень важны, верно? Однако вашему психическому здоровью часто не придают особого значения. Вы можете заниматься повседневной жизнью, не задумываясь о том, как определенные привычки влияют на ваше психическое здоровье. Вот семь привычек, которые ставят под угрозу ваше психическое здоровье. Номер один. Слишком много самобичевания и негативных разговоров о себе. Самоуничижительные шутки кажутся единственным выходом из неловких ситуаций, верно? Такие шутки над любым аспектом себя часто являются признаком низкой самооценки или негативного отношения к себе. Это может быть нездоровым механизмом преодоления трудностей, к которому вы возвращаетесь каждый раз, когда сталкиваетесь с неловкой ситуацией. Другая привычка, связанная с этим, — ловить комплименты, делая негативные комментарии о себе, чтобы другие могли похвалить и одобрить вас. Патриция Силан, ординатор по психиатрии в Университете Далхаузи, объясняет, что негативные комментарии о себе служат для закрепления этих убеждений и усиливают мозговые пути для негатива. Второе — плохой сон. «Я опаздываю, я опаздываю, я опаздываю». Белый кролик из «Страны чудес» всегда спешил. Не передалась ли эта привычка и вам? «Вам кажется, что у вас так много дел и не хватает времени на отдых?» «Нагромождение задач и обязанностей не дает времени на отдых, и в этой суматохе вы забываете, как следует выспаться». «Недостаточный сон может привести к раздражительности, легкой подавленности и трудностям с концентрацией внимания», объясняет Патрисия Силан. Она утверждает, что для людей с психическими заболеваниями или для тех, подвержен психическим расстройствам. Недостаток сна может даже спровоцировать приступ психического расстройства. Номер три. Слишком часто проверять свой телефон. Смартфоны теперь практически часть наших рук, верно? Вы используете их для работы, встреч, социальных сетей, общения с друзьями и семьей, проверки погоды или новостей. Однако, по данным Гетеборского университета, слишком частая проверка телефона также является причиной психического расстройства, особенно после того, как вы только что проснулись или перед сном. Это вызывает дисрегуляцию настроения и сна. Это также может стать причиной технической шеи, которая создает напряжение и может вызвать боль в области шеи и позвоночника. Номер четыре – промедление и неорганизованность. Слышали ли вы, что промедление – это вор времени? Это не только так, но и подрывает ваше психическое здоровье. Это стратегия избегания, которая повышает уровень стресса и снижает уровень благополучия. Хронические проволочки могут также привести к снижению уверенности в себе, уменьшению энергии и плохой успеваемости на работе или в школе. Это приводит к ухудшению психического здоровья в будущем. «Это ощущение, что жизнь проходит мимо вас», — говорит Форест Телли, клинический психолог из Калифорнии. Когда у вас нет распорядка дня или порядка, это порождает безнадежность в отношении своего будущего и отсутствие веры в себя оздравительный тренер Энни Михайльский объясняет, что создание предсказуемости творит чудеса с вашим психическим, а также физическим и эмоциональным здоровьем. Номер 5. Перерасход средств и отсутствие бюджета. Насколько тщательно вы следите за бюджетом? Тратить деньги на вещи, которые вам нравятся, время от времени – это весело. Это своего рода награда. Однако перерасход денег, ставший привычкой, вредит вашему психическому и финансовому здоровью. Отсутствие бюджета может обернуться катастрофой, поскольку это приводит к стрессу, связанному с деньгами. Клинический психолог Дерек Михальцин объясняет, что мы имеем возможность уменьшить или устранить финансовый стресс. Но, к сожалению, живем с беспокойством, которое он создает каждый день. Мы тратим слишком много времени на то, чтобы оправдать свои действия, вместо того, чтобы изменить свои привычки. Хотя жизнь по бюджету может быть не тем, что вам нравится или хочется делать. Она может иметь большие преимущества для снижения стресса, связанного с деньгами. Номер шесть. Недостаточно времени для одиночества. Находите ли вы время, чтобы насладиться своими увлечениями? Как часто вы проводите время с друзьями и семьей? Это правда, люди нуждаются в здоровом количестве социального взаимодействия, и это количество уникально для каждого. Угроза вашему психическому здоровью начинается тогда, когда вы уделяете слишком много времени общению с людьми вместо того, чтобы побыть в одиночестве. Одно из преимуществ одиночества – прислушиваться к своему организму и использовать это время для того, чтобы восстановить силы и получить больше времени для себя, а также продолжать открывать и создавать свою собственную личность. Бывает утомительно постоянно находиться рядом с людьми, поэтому время, когда вы полностью принадлежите себе в своем собственном пространстве, очень важно. И номер семь. Слишком много беспокоиться о том, чтобы быть добрым. Согласны ли вы с тем, что доброта – это добродетель, которой в мире всегда должно быть больше? Это баланс между щедростью и открытостью, в то же время имея границы и сосредоточившись на уважении. Исследование Оксфордского университета 2017 года показало, что доброта повышает уровень счастья не только для получателя, но и для дарителя. Но всегда есть но, верно? Когда вы начинаете слишком много думать о том, как быть добрым, это вредит вашему психическому здоровью. Да, это происходит потому, что вы не действуете из места подлинной честности и доброты. Вы пытаетесь понравиться или плывете по течению, по которому не хотите плыть. Вы слишком много беспокоитесь о том, что думают люди, и ставите их потребности выше своих желаний и нужд. Если вам особенно не нравится проводить время с кем-то, лицензированный консультант по вопросам здоровья Дон Фридман утверждает, что не стоит ограничивать время общения с ним. Мы имеем право не любить людей и не обязаны им ничем, кроме элементарного человеческого уважения. Хотя вы не можете изменить привычки в одночасье. Но если вы начнете с одной, это может оказать большое влияние на ваше психическое здоровье в будущем. Продолжайте делать все возможное. И не забывайте отдыхать. Помог ли этот список пролить свет на привычки, о которых вы не подозревали? Есть ли у вас другие советы? Не стесняйтесь оставлять комментарии со своим опытом, отзывами или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другими.